В нашей студии сегодня не простые гости, это Сергей Герман, капитан, мандрівник и Дина Топорьская, помечник и другий капитан. Доброго ранку, друзья. Доброго ранга. Вы подорожаете, подорожаете на яхте, вы уже весь экватор пройшли, ну, тобто, земдуку... Ну, почти. Землю. Майже, майже. А вот вы замужная человек, вот почему самая... Вот такая складная форма подорожи. Чему самое вот на яхте? Это связано с тем, что у меня была мечта. Мечта угу. у меня была в детстве, наверное, э, как она появилась. То есть я просто открыл журнал, увидел яхту и такой, о, мне нравится. И, э, ну, и все, собственно. Я просто влюбился в картинку, влюбился в идею. Это я был еще там тинейджерского возраста. А потом понял, что... Было бы классно на этой лодке обойти вокруг земного шара. Mm -hmm. Это была абсолютно детская глупая мечта, вообще без какой-то реализации, просто влюбился в картинку. Дину, скажите, будь ласка, вы такой же Мариэллы? Нет, я была вынуждена. Я познакомилась с Сережей в Таиланде на его этапе, когда он дошел уже до Таиланда, перешел Атлантический и Тихий океан. Мы познакомились, провели полгода еще на Пукете, где я жила. А потом стал вопрос, либо мы уже все... Живем, живем тут и никуда не ездим дальше, либо Сережа все-таки завершает свое кругосветное путешествие и собрала чемодан и яхта. Все. Эта лодка была заказана, то есть я ездил по выставкам, смотрел, что подходит по, под мои требования. Угу. И эта лодка, это было именно вот, э, то, что я хотел. Ну, вообще лодки, которые э, идут в кругосветку, это совершенно не те лодки, которые покупаются с фабрики. Потому что та лодка, которая идет с завода, угу. это лодка выходного дня. И опции, которые были заказаны, они были с заделом, на будущее. И после того, как уже лодка была сделана, я уже смотрел больше на то, чего мне в ней не хватает. И еще дополнительно делал э, там, установки солнечных панелей, там расчеты по энергопотреблению, энергополучению. То есть по лодке была достаточно серьезная работа проведена. Скажи, где вы научились? Где вы проходили, ну, быть, я не знаю, стажирование? К сожалению, что вы э, у нас... Ну, я не знал э, на тот период никаких э, возможностей, которые могли бы меня научить именно вот такому варианту. То есть пойти научиться яхтингу на выходные, там, mm -hmm. это, пожалуйста, много школ, но именно оффшор, сейлинг, такого я не знал. И это по такой системе, когда ты идешь и потом разбираешься во всем по... В процессе. Дина, вы навчались, а, а, а Дино, Вас Сергей навчал уже а, в процессе, вот так? Мне Сережа научил в процессе, причем э, сразу в таких достаточно жестких условиях у нас сломался автопилот, то погода плохая, то что-то, поскольку у нас два э, ответственных за эти все мероприятия человека, угу. э, то, ну, конечно, мне пришлось научиться быстро и сразу. Насправдy я дивился ваш видео и там вы сказали, что это поворачиваясь до э, корабля, вы сказали, что каждый капитан должен держать примерно 15 речей, которые постоянно ломаются на корабле. Как вы справляєте с этой ситуацией? Не совсем так. То есть в любой лодке есть список из 15 пунктов, которые, в принципе, всегда в поломаны. И а, то есть они постоянно? Зламание. Ну да, есть, которые критичные и не дают лодке идти, они чинятся в первую очередь, uh -huh. а есть задачи важные, а есть задачи срочные. Так вот этот список, он такой постоянно, постоянно, постоянно изменяется, что-то одно уходит, что-то новое приходит, ну и вот, вот в таком вот гибком пространстве приходится идти. Я знаю, что с вами подружуете Кождонька. Да. Тришки, давайте знаю нею она ученица какого класса? Она закончила 9 классов. 9. И после 9 класса мы решили сделать такой небольшой перерыв в обучении. Я ее забрал, она прилетела в Палау. Угу. И из Палау в Кению это вся Азия, Индийский океан, Шри-Ланка, Маврики. Вот это достаточно большой промежуток времени. Это где-то один год, наверное, 7 месяцев она была вместе со мной в путешествии. У нас есть видео ваши доньки, и как э, она с вами проводить час. Давайте посмотрим, и вы сейчас прокомментируете. Ожидание. Реальность. Быстрее. Пока есть еще время. Все, залезла? А как же ее навчання? Ну, в 9 класс, а что далі? Ну, треба ж еще дворочки навчатися для того, чтобы вступить в университет, продолжить это какое-то навчание, як... Ну, я думаю, что промежуток в несколько лет в обучении э, не даст такого вот большого пробела в знаниях. Тем более она вынуждена общаться постоянно с разными людьми на разных языках это понимание разных культур, ага. там в Кении одна, на Шри-Ланке другая, на Маврикии третья, то есть это в Малайзии четвертая, это постоянно общение с разными людьми, у которых может быть совершенно разные принципы работы мыслей в голове. И она вынуждена адаптироваться, она вынуждена находить с ними общий язык. И я считаю, сейчас в путешествии после путешествия, она сейчас вернулась тоже с нами в Киев, ага. она настолько легко находит общий язык со всеми людьми на разных языках, то есть у нее много иностранных друзей сейчас. А как впливает взагал, оця подорож? как вплинула на формирование ее характера? Потому что считаю... это Диевченко, мы э, понимаем, и я думаю, что это не просто э, подорож, это работа. И вот как она ее изменила, или нет? Чи она залишилась в той площине, она была сильно загротована? Я думаю, что это сделало ее еще сильнее, потому угу. что э, жесткие условия, они заставляют людей немножко пересматривать, пересматривать «я хочу» вот эту вот фразу. Ну и плюс терпение, я считаю, для человека это достаточно важная черта. Дина, до вас запитання: как для женщины, которая должна поддерживать какой-то порядок на, на корабле, и для людини, яка возможно, там готує їсти? Взагалі, Как это происходит? Ну, немножко больше операций для приготовления нужны. Но... А сколько времени вы тратите? Ну так, до приклада, приготовить борщи варить? Нет, Это слишком сложные, сложные блюда мы не готовим. Когда мы на стоянке, когда вода ровная, лодка стоит ровно, то можно, конечно, готовить все, что угодно. Когда мы в переходе, и лодка под углом, постоянно меняющимся, там готовятся в основном очень просто. Вот видите, у нас гироплита, которая... Она в подвешенном состоянии, то есть, когда лодка под углом, плита все равно стоит ровно. Ну, готовить можно, но в основном такие простые блюда, которые не требуют много усилий. Ну, салат почекать, заварить какую-то бивину, заварить чаю, кофе. Чи были у вас какие-то там випадки и проблемы с пиратами? Uh -huh. У меня были, но это, я бы не сказал, что это были именно непосредственно контакт с пиратами, uh -huh. но были какие-то странные лодки, от которых я пытался уйти. Это было в Тихом океане и ближе к Азии. Может быть, это были рыбаки, которые просто захотели посмотреть, кто это, и шли на сближение. Я не знаю, но я проверять не стал. У нас есть э, выдержка, снова же таки, из вашего YouTube канала э, про пиратов и про штормы. Давайте вы подивитесь, что я нашел, и прокомментируйте. Третий день нашего путешествия, с утра, и вот мы встретили в море вот такой вот корабль. Он очень долго повторял за нами наш днем, куча народа, какие-то непонятные. И вот он сейчас полностью остановился и стоит. В общем, Терпеть я не могу, когда такие ситуации в море возникают, потому что это такая стрёмная фигня, тем более лодка под индонезийским флагом, а там вообще все неспокойно. Короче, надеюсь, что все будет нормально, никаких проблем у нас с этим не будет. Вполне вероятно. Не исключаю вариант пиратства в этих водах. В этом шторме есть такая штука, как смерч. Я не знаю, будет ли его видно. Такая тоненькая полосочка, которая идет вниз. А внизу такой большой стакан, который поднимается вверх. Расскажите, есть э, проблема в ось э, с погодой, штормы, насколько они страшные? Или это не так страшно, как нарисовали? Ну, есть розповідаю? очень страшная шторма. Как справляетесь? Ну, в принципе, у нас лодка подготовлена, у нас есть штормовые паруса и, э, в принципе, там, дублирующие системы по тягилажу, которые ну, делают дополнительную страховку. Но это очень тяжело даже не технически для э, лодки, а морально и физически, потому что каждый шторм он требует большой отдачи и это без сна на протяжении всего периода времени то есть если это там шторм проходит на сутки еще с этим можно справляться но если вот как я шел через атлантику мы шли у нас неделю было ветер 65 это волны очень большие ты весь мокрый ты одежду уже даже не сушишь ее уже никто не сушит уже ставили просто на пол большой таз спускаешься вниз снял это мокрое вот так в таз кидаешь на следующий день или там через поспал какое-то количество времени выходишь так мокренько и на термобелье, ну, через минут 15 становится нормально. Тепло, прогревает. Да. Одевать, а, одевать холодно. Скажите, Сергею, а боялись за життя, там, з вами Дина и донька, Боялся. Ну, в принципе, я бы не сказал, что боялся. И плюс э, как капитан я же не могу показать э, да. свой Си, страх, сиять панику. Потом сеять панику не нужно. То есть, а когда ты э, не показываешь, что тебе страшно, то ну вроде как бы так суммарно никому и не страшно. Но бывают ситуации, когда вот просто опускаются руки, когда тяжело морально, тяжело физически, и еще при этом начинает что-то ломаться, как у нас вот на переходе мы шли со Шри-Ланки на Маврикий, у нас поломался автопилот, и мы 1560 миль, это две недели, да? да? Две недели мы должны были рулить круглосуточно, два часа через два часа. То есть практически не спишь, при этом нужно же готовить, угу. там, если какие-то моменты, там, веревка где-то там перетерлась, что-то нужно делать, это все забирает время сна, И получается 4-5 часов в сутки при 100% нагрузке. Это очень тяжело для организма, например. А как Дина справляется с там всем? О, прекрасно, Дина Даже меня очень поддерживает. вот а э, до вас э, запитание, скажите, вот э, вы говорите, что в процессе, процессе плавания, в процессе ходу вы научились о всей всей справе. А, чи не было у вас такого момента, что вы просто хотели сказать Сергею, все... Давай кудись, пристанем на якийсь безлюдный остров красивый, и все. И вот закинем речи, нехай тут стоят. все а островов ваши... не мы поэтому, <свят> да, мы поэтому в Кении уже три месяца стоим, а... потому что после переходов немножко устали. Особенно э, вот этот переход, который Сережа рассказывает, он у нас занял 24 дня. То есть как ты провел свой июнь? Я провел его на 20, на 20 квадратных метрах, а ты? То есть... День сурка. Да, и, то же, и, и то при том, что это действительно было и физически, и морально очень тяжело, мы устали, поэтому мы пришли, когда в Кению нам очень там понравилось, и мы решили, а что все... я у вас есть а какие у вас во э, время прихода какие-то дозвилия? Может быть, як, как вы развлекаетесь? Не знаю, смотрите э -э, кино, закачивать на планшеты Если як погода себе... хорошая, то можем вылетает. смотреть сериальчики на планшете или на лаптопе. Если погода не очень хорошая, у нас аудиокниги мы обычно себе в переход записываем. Mm -hmm. Ну и букридеры э, у нас тоже есть, то есть у каждого там закачены куча книг, и мы за переход читаем в основном. Вот, до прикладу, в професії, профессии, если ты, э, в тебя впали на землю, впав твой текст або п'єси, ты обовязково повинен сісти, значит, притиснути до гепи тої, значит тексти, встать разом с ним, это для того, чтобы не завалить роль. Чи есть у вас забобоны? морские, можливо, вообще, капитанские. В яхтинге забубонов такое количество, что лучше об этом не вспоминать. Но, так как я человек, который в забубоны вообще не верит, ага. то для других яхтсменов я, конечно, страшный человек. <laughs> ну, а, ну, я не знаю, я сейчас поделился с вами опытом про, про текст. Какие есть самый интересный забубон, что вообще, например, на яхте не можно делать? Вот ты приходишь и все, здесь. Кавубий подубать. А Кавубий выходить. Кавубий выходить. Кавубий ну, на кабулках. палубу. Чтобы не, не да, побудить. ну это не забубон, это техническая необходимость, да. просто опасность. <Ly> mm -hmm> а если вот женщина на корабле, говорят, что это плохое прикмета, или нет? Ну, может, для кого-то, конечно, и да, но я все-таки... Поэтому вы страшная людина, ну, вы да. полюбляетесь женщинами подорожевать. Да. Правильно, правильно. <laughs> Вынужденная Винужден. <laughs> мера. Цель вашей подорожки, вот кинцевая, есть точка А, есть точка Б. Ну, я вышел, в я вышел из в Алтеи, я перешел Атлантику, Тихий, Индийский океан. Вот мы сейчас обходим Африку, угу. заходим в, через Гибралтар, и я хочу опять перейти в Алтею, просто чтобы завершить круг. То есть, в принципе, ну, ну, с одной стороны, не очень много по расстоянию, с другой, вокруг Африки. Ну, вокруг Африки это много по расстоянию. А дальше что? Дальше я бы хотел переехать в Азию. Мне в Азии очень нравится, и это близко по моему... Восприятию мира. И я хотел бы дальше заниматься яхтингом, но где-то в Азии. Великое вам дякую, что вы пришли. Я бы міг до безкінечності взагалі с вами разговаривать. Взагалі с подорождающими не просто цікаво, а мега цікаво. Нагадую, что у нас в студии був Сергей Герман, капитан, мандрівник и его супутница Дина Топорська. Великое дякую, что вы пришли. Спасибо вам. Дякую. дякую. Дуже рада з вами був познакомиться. Спасибо.